Вышел так с вами поговорить, новость действительно важная. Я помню, что вы часто писали в комментариях, когда я говорю слово «феминизм» или говорю о феминистках, вы думаете, что это что-то натянутое, что-то выдуманное, что-то того, чего не существует в нашей стране. Но к сожалению, к сожалению, феминизм еще как возможен. Они в Москве и в Питере собираются в шайке прям как эти пауки Реданы. Значит, они да. сейчас э, собирают вот такие вот людоедские законы, э, направленные против э, мужчин прямо по гендеру. Это типа э, вознаграждение женщин за разводы. Прикиньте, как выгодно. Еще выгоднее стало разводиться, чем было. Потом э, какая-то льготная ипотека специально для женщин. Мужиков это не касается. Закон о домашнем насилии, который они лоббируют. Что будет в России, если введут этот закон?